Стук сердца, звон в ушах и мурашки по коже. Всплеск энергии, дарящий неимоверное счастье и эйфорию, окрашивающий серые будни в радужные цвета и сюрреалистические оттенки. Вы все сильные, и, кажется, вам улыбается Вселенная и все высшие силы вместе взятые на вашей стороне. Это вовсе не реклама нового вида психостимулятора. Это первые признаки чувства, которое хоть раз в жизни испытывал каждый. Ученые уже давно доказали, в организме влюбленного человека происходят изменения на биохимическом уровне. Да вы и сами наверняка замечали, хотя бы на примере собственных реакций. При взгляде на объект страсти непременно стучит сердце, учащается пульс, адреналин так и хлещет. Внешние признаки – расширенные зрачки. Поэтому фраза «по глазам вижу» абсолютно не лишена буквального значения. Вы выйдете за меня. Скажите «да». Скажите. «Да». чего человека так тянет быть вдвоем? Посмотрите вокруг. Практически все имеет пару. Так устроена жизнь на Земле. Две руки, два полушария, симметричное строение всего подряд. Две половины казалось одинаковые, но одновременно совершенно разные. Неимоверное количество культур, легенд и мифов говорят по сути об одном – Жизнь на Земле — это две энергии, которые неразрывным потоком струятся в бесконечном космосе. А чтобы две такие разные энергии были вместе, существует любовь. Возможно, наиболее мощная сила земного притяжения. Если простейшие организмы делят на две части самих себя, то более высокоорганизованные существа ищут себе пару. Этого требует заложенный в них инстинкт бесконечности жизни. Но всегда ли успешны наши поиски? И рано или поздно каждый человек задает себе вопрос, где же найти того самого единственного и неповторимого, чтобы скрасить, если не жизнь, то хотя бы несколько вечеров. Люди, которые на самом деле счастливы до момента знакомства, до момента свидания, они привлекают к себе людей и притягивают к себе свидание, чем те люди, которые грустные, они несчастные и они больше склонны к одиночеству. Мужчины очень часто, они убегают от этих женщин, которые за ними охотятся. Они это очень сильно чувствуют. Они бегут от этих женщин, потому что, во-первых, они хотят ограничить их свободу. Либо стать девушками, либо женами, а это ограничение свободы. Такая важная и очень ценная вещь для любого мужчины. Неважно, где вы находитесь – на улице, в театре, в ночном клубе или даже дома, перед экраном монитора. Судьба, как говорится, может настигнуть в любое время. Любое знакомство, в принципе, независимо от того, где оно происходит, может привести как к серьезным отношениям, так и к мимолетной интрижке. Все зависит, в принципе, от намерений людей. Если парень подходит к девушке с намерением снять ее на один, одну ночь, навряд ли это перельется в какие-то долгосрочные отношения. У него есть конкретная цель, даже если девушка будет планировать создать с ним семью после первого же свидания и согласиться на тот же секс. Потому что, скорее всего, он потеряет к ней интерес ну, выполнить свою программу. Психологи провели ряд экспериментов, которые показали, что люди, которые знакомятся с помощью свах, они в дальнейшем имеют более прочные отношения, чем те, которые знакомятся самостоятельно. Изначально свахи уже... Сравнивают интересы людей, учитывают пожелания или, наоборот, нежелательные факторы для человека, для которого они устраивают свидание. Первое свидание – волнительное событие в жизни каждого человека. Будет ли это единственный вечер или начало долгого совместного пути? Первое свидание – это важный этап в отношениях любой пары. То есть, либо это начало отношений, либо это конец отношений. Но не стоит об этом задумываться, отправляясь на свидание. Зачастую все происходит само собой. Чем меньше мы пытаемся контролировать все подряд, тем охотнее удача становится нашей спутницей. О, это вы, Бонжур! А я так зачиталась! Многие женщины испытывают стресс из-за первого свидания, потому что они себе нафантазируют чуть ли не всю последующую жизнь вместе с этим человеком. Хотя при этом еще не знаю ни мужчины на свидание, к которому они идут, ни его намерений. Нужно просто идти и общаться, настраивать себя на хорошее общение, на знакомство с новыми людьми, потому что каждый человек, который входит в нашу жизнь, он приносит какой-то опыт, он расширяет наш кругозор, и за это ему нужно быть благодарным. На первом свидании нервничает не только прекрасный пол. Мужчины зачастую также стремятся произвести впечатление на понравившуюся девушку. Однако, чем больше стараются, тем хуже у них выходит. Решайте судьбу мою несчастную. Прошу вас, руку и сердце. Ой, мама моя. Все хотят быть мужественными, все хотят произвести впечатление вот э, такого солидного, надежного, мужественного человека. И они боятся, что они это впечатление не произведут. Ищите его не в конторах и не в интернете, не на улице и не в ночном клубе, а только в своем сердце. Мы считаем, что только когда мы встретим того человека, которого мы полюбим, мы будем счастливы. Но на самом деле, когда мы ощутим счастье от того, что мы живем, от того, что у нас есть э, что-то хорошее, замечательное в жизни, когда мы будем счастливы, тогда мы и будем притягивать людей. Нужно работать над собой. Создавать свою личность, гармонию внутри себя. Это будут чувствовать мужчины, когда ты будешь просто счастлива того, что ты живешь, наслаждаешься жизнью. И в заключение к нашим коллективным размышлениям хочется пожелать «Любите и будьте любимыми». Пусть пожелание далеко не ново, но от этого не менее важно и ценно. Ведь разве взаимная любовь не синоним счастья?